Забываю вкус пива, летят птицы и все мимо. Птицы знают, где мило. Я забыл все, что было. Я забыл запах моря, запах ветра и моря. Скажу дело простое. А меня это горе, я забыл звуки джары, пальцы полны снежками, песня та, что ты беела. Вспоминаю вкус пива, а мы вернемся, что было. Я приду к своей милой и скажу, что простила Пусть она поругает, но она жить знает, что как снега зимой. Пусть играет гитара, пусть игра в руке будет песня до берега. Спасибо. Сейчас, как сказать, такой эксперимент. Песню дописал только сейчас, понимаете? Называется частушки. Спасибо. Крутые такие частушки. Я не знаю, как получится, но я постараюсь выполнить этот смертельный номер. Я о вам спою про Москву родимую Пульсё по чесноку, про правдушку горюю Это валенки, валенки, ой, да не поджимы Валенки, валенки, же валенки Воскресенье праздник был, выбирали мэра пол мосты уехала и выборы дом Валенки, валенки, на выбор копали мы Валенки, валенки, картошку выбирали мы Ты на белом персике а я на Запороженце И против будем мы равны, и добро поздоровится Эх, валенки, валенки а за кальций стояли мы, в баленки Но весь мы. Секс не было в стране Под названием ССР, Но он прирост народу был. Папа-мама так любила, а теперь мужскую зиму Рекламируют ретиво. Сука-муха, аликапс, А без этого никак секун. Она экзотика. Бодрела эротика, э, вот она экзотика, дорогие эротика. Э. Известно, мы давно боремся с коррупцией Но выходит, а борьба, а про сединицию а а ты больше украдешь, адекват, адвоката ты найдешь? Торговаться по судам и ходить по утикам и валенки, валенки, в руке держи валенки Это валенки, валенки Ой, да не поджитый старей. Эх, сейчас, экдубы шапку на земле Да раздал ты Это было бы почти что за это представление. На изолке ваш вопрос, что ж сами не раздали. Я раздала голодавы не замечали Эх, маленький, маленький а Да, да, да, да, маленькая Валенький, маленький Да глазки видят слабенько Каму из похоронили. Это, брат, не новость Но я верю, что остались Ум и честь и совесть Но я верю, что остались Ум и честь и совесть вот он эксперимент, спасибо Еще учить надо Все, Владимир Понятно ага. Сергей Лисеев